После нашего с вами интервью мне прислал письмо: вы удивитесь, Юрий Воронин, деятель Верховного Совета в эпоху Ельцина. Нет, он не деятель, он был зампредседателем Верховного ну, Совета. Я говорю, деятель известный. Он написал мне, что Рудской, он слушал очень внимательно а вас, прежде всего, естественно, вас он сказал: Рудской герой его э, в плену в Афганском поднимали на дыбу. И, как показывали наши разведчики, там в плену находившиеся. Рудской ничего не сказал маджахедам, никого не выдал. Вас действительно на дыбу поднимали? Что это такое в 20 ну, он, веке дыба? Да, ну, немножко не так. Дело в том, что как я вообще в плен попал, потому что что только не инсульт. И два раза я сдавался в плен, и три раза, и что только не выдумывают. При выполнении боевой задачи по уничтожению складов... Афганистан это был? Какой год Нет, война нашла? это граница, Восемьдесят восьмой год. Это граница, это вывод войск. Я второй раз в Афганистане, в должности замкомандующего. Ну, замкомандующие не летают, обычно на командном пункте, но мне надо было летать. Почему? Потому что практически в армии не было ни одного летчика, который бы мог летать в горах ночью. Вы бомбили банды маджахедов, правильно я понимаю? Нет, склады. Склады? Значит, склады вдоль... На территории Пакистана? Они практически, Афганистан, Пакистан, на границе размещались эти склады. Вы их вручную бомбили? А... Это правда, что вы снижались до 150 метров? Ну, почему? Что 50 и 20 метров. Да ладно? В зависимости от обстановки. То 20 есть... можно сбить пулей самолет. Ну, пули не собьешь ночью. В мотор попало и все. да. Но это F-15 меня сбили. Дело в чем, я сейчас объясню. Значит, при выполнении боевой задачи в горах, ночью, тем более на сопредельной территории, обычно ходит группа, отвлекающая противовоздушную оборону, ну, в данном случае Пакистана. Они видят эту метку у себя на экранах, но видят, что граница не нарушается, не трогают. Я этим моментом воспользуюсь и иду по ущелью к цели. В темноте? Ну, конечно. А как можно вот. по ущелью в темноте летать? Ну, ночью? как же в Луна светит? Если я, эта Луна ушла за облако. Да, я знаю координаты цели, ну, и потом еще интуиция. Но не каждый человек, я же еще раз говорю, может летать, тем более в горах. Тогда не было такого навигационного оборудования, как сейчас. Вот, выходишь на цель, соответственно, делаешь маневры и атакуешь цель. И что получилось? прям кидали бомбу вручную, руками кидали? Ну нет, ни какими руками ну, черт не что, говоря, что руками. Боевую кнопку нажимаешь и сбрасываются эти бомбы. Какими руками там бомбы 500-килограммовые, одна бомба. Сколько вот, у вас бо... таких вылетов да, было через да, ущелья, боевая, в за... боевая зарядка обычно 4 бомбы, пушечное вооружение, еще, может быть, два блока с неуправляемыми ракетами. Сколько раз вы так летали по ночам? Ну Ночью в должности замкомандующего я выполнил 120 боевых вылетов. Практически все склады вдоль границы Пакистана-Афганистан были уничтожены. Практически все. За что вот... Одним э, русским? Да, одним самолетом? Вот этот вот звездочка. При этом это единственный полк за всю войну в Афганистане, который отвоевал без боевых потерь. Я не потерял ни одного летчика, ни одного техника. Ваш полк? Ни, да, ни одного солдата. Сколько взял с собой солдат, офицеров, прапорщиков, столько и вернул назад их семьям. И когда мне спрашивали, больше чего я боюсь на свете, я говорю, смотреть в глаза матерям, женам, детям, если я кого-то потеряю. Поэтому здесь что получилось? За мной действительно была охота. В 1988 году. Да, еще купили раз штурмана полка. Вашего? Нет, не моего, конечно, а истребительного полка. При вылете на уничтожение тех целей. Ему была поставлена задача иностранной разведкой дать мои координаты. Как фамилия Штурма? Где я буду работать. Я не буду называть эту фамилию. Судили его? Она еще засекречена. Ну, Владимир Александрович Крючков сказал, что он уничтожен. Но как-то я давал интервью пятому каналу, рассказывал о этой эпопее. Вот. На следующий день мне позвонили. Говорят, Александр Владимирович, я хотел бы с вами поговорить по скайпу. Он, я говорю, а кто вы такой? Ну, вы меня узнаете. И мы увидели с ним по скайпу. Говорит, я жив и здоров. Стурман, пом... вот этот предатель. Да, я полковник ВВС Соединенных Штатов Америки. Я говорю, очень приятно. Ну и в таком духе. Он дает мои координаты. F-15 выходит, я уже успел отбомбиться, уже возвращался. Вот. Слышу, работает станция «Береза», это повещение о ракетной атаке. И пи, -пи, -пи, -пи, -пи, пи и удар в правый двигатель. Правый двигатель обгоняет самолет. Я чувствую, что еще управление есть, на одном двигателе тяну на свою территорию. Опять пи-пи-пи-пи-пи, пошла вторая, по ручкам катапульты вылетаю. Самолета... А откуда стреляли? Да, с F 15 два Американцы? Да, два истребителя, не американцы, а пакистанские летчики. О. Сбил меня командующий ВВС Пакистана, генерал. Мы потом с ним встретились, я был вице-президент. Он, так и по-прежнему был командующим ВВС. Ну и по русскому обычаю, как положено, выпили. Он говорит: ты не обижайся. Вот, я тебе подарю фотографию твоего самолета. И подарил мне фотографию, Ну там от самолета осталось одно недоразумение. Это он сказал, что Штурман предатель? Да. Вот. И поэтому. А он Сколько сел... ему заплатили да, за автобус? Да, отношу. а он сел в спешаварии ну, мне за предательство, чтобы я нанес на карту, на карту э, все наши склады. Э, склады, где будет передано вооружение и боеприпасы афганской армии. Порядок вывода войск, 2 миллиона долларов и паспорт гражданина Канады. Это к вам под были подходы? Да. но ну, когда я уже был в плену. Ах. А здесь ситуация какая? Значит, ну, сбивает. Я катапультируюсь. И в голове одна мысль. Хоть бы внизу был лес, а не скалы. Потому что я восстановился летать второй раз с переломом позвоночника. Это тоже редкий случай бывает, когда летчик после Это компрессионного... После первой командировки русской да. получил... Сломанный позвоночник, да. был прикован к креслу. Да. Каким-то чудом, как вот в фильме «Балуев», какой-то был фильм «Охота на изюбры», кажется. Да, да, да. Только там он олигарх, и его стреляли. Да, Но он был инвалид, вдруг это, это, на кстати, глазах поднимается. Кстати, это мой любимый актер. Сашка. Да. Вот. И тут же Рудской реальная история. После первой командировки с переломанной спиной, начальник Липецкого центра для готовит. Да, и да. все-таки Рудской каким-то чудом поднимается от кресла и возвращается в строй. Как Моресьев. Который ну, потерял обе ноги. В строй, вы знаете, честно А говоря, тут переломанная спина. Да, особого желания возвращаться туда не было, но была дана команда на должность замкомандующего, но и как бы это прикрытие, скажем так. Потому что ночью никто не мог летать. Никто. В горах не мог летать. А, а почему? Вот, а это нужно соответствующая подготовка. Ведь дело в том, что у меня был полк молодежный. старшие лейтенанты, капитаны. Но вот эти старшие лейтенанты-капитаны могли летать в любых метеорологических условиях в горах. Но не ночью. Днем и ночью. Применять все виды вооружений, в том числе и стрелковые, не было больше такого полка. Его потом, впоследствии, 370-й штурмовой авиационный полк, он был расформирован Сердюковым, когда, знаете, все это кромсалось, всего создавали овощные базы. А они не могли летать по базы. ночам без вас, а вы с переломанной спиной на А эту... уже полк мой ушел, уже ушел в Союз. Мы и так там полком пробыли полтора года вместо года, потому что неким нас было заменить. А я вернулся туда именно для работы по складам, складам на сопредельной территории. И вот когда я катапультировался, ну я полторы недели бегал. Ну как бегал. Скрывался. Но уходил. вы не на скалы приземлились? Да, не на скалы, на лес. Вот. И потом по реке от места катапультирования я сплавился где-то километров 20 по горной реке. Вот. Просудился основательно. И мне оставалось пройти полтора километра до нашего пограничного поста ХОСТ. Полтора километра. Я подползаю к реке попить воды. А что, какие продукты у вас были? Полтора... 15... Сколько вы их ходили? Полтора недели. А вы чем вы питались? Да ничем. Корни, какие-то... Ну, пробую растения, если оно не горькое, ем вот так вот. Ну, в общем, меня когда освободили из плена, я весил 48 килограмм. И все спрашивали, слушай, как ты здорово похудел, диета. Я говорю, да, попадаешь в плен на дыбу, а потом в яму сверху решетка. И все быстро проходит. И вы ничем не траванулись вот так в лесу? Да, ну, какой траваньюсь? Экстремальная ситуация. И вот я подполз к воде, к, к попить воды, попил, поднимаю голову, стоит женщина и ребенок. У меня еще в обойме оставалось четыре патрона. Короткоствольная КМ. И в пистолете 2. Выбор, стрелять в женщину и ребенка. Ну, я не знаю, у кого рука поднимется. Я не стал стрелять, и я понял, сейчас она позовет из кишлака маджахедов. Так и получилось. Они меня обложили, там хорошо вход в ущелье, и я за большим камнем спрятался за скалой. Ну что тут, четыре патрона, какая оборона. Они видят, что я стреляю, лупанули из гранатомета, и осколок, рикошет в затылок. Я пришел в себя, когда меня несли руки связаны, ноги связаны, продета палка, и двое несут. Вот. Принесли к себе туда, где они базировались Повесили на дыбу Ну, это наверное, перекладина Руки связывают, веревку перебрасывают Подтягивают и привязывают к ногам По сути да. дела, висишь на руках Вот так я провисел полтора суток, даже больше Счет таки в голове было это сложно представить вот. Ты прям висел вниз слышу, головой полтора дня Да, и вот я слышу Шум вертолета, думал, наши. Я смотрю, заходит американский вертолет, садится, из него выскакивает спецназ. Ну, нелицеприятный разговор этих военных пакистанских с маджахедами. Меня сняли с дыбы, завернули в простынь и вертолет, и увезли на базу. А там дальше уже мной занималось Центральное разведуправление Соединенных Штатов Америки. Сначала я валял дурака, представлялся капитаном, но я тогда был молодой еще. Вот... Сначала поверили, потом разобрались, шум-то поднялся, и в прессе пошла информация, что я без вести пропал. Но они поняли, что я замкомандующего. Вот. Ну, и уже деликатнее стали себя вести. А дальше стала, стала просто обработка, выдает эту всю информацию. Вот 2 миллиона долларов и паспорт гражданина Канады. Но... Американцы какую роль играли во всем этом? А потом как-то воспоминания писал зам. директора ЦРУ по поводу меня. Вот, что попался им очень сложный человек, с которым было бесполезно разговаривать. Который применял в своей лексике слова, которые не подлежат, не подлежат переводу. Ну понятно, Какие? русская ненормативная речь. Вот. А потом меня привезли в кишлаг, поставили на колени. Два зашли муджахеда, пристали автомат. Либо я, одумаясь и буду давать информацию, либо расстреляют. Я говорю, ну давайте все. Вам было тогда? Что? Лет. Лет, ну считая 47-го года рождения. А это был 88-й год. Это получается 41, да? Вот. Поэтому вот эта камель щелкнули, а были автоматы не заряжены, щелкнули, опять зашли военные в машину, отвезли меня назад. Опять допрос. На следующий день говорят: ну, раз с тобой невозможно договориться, мы тебя везем опять в этот же Киршлаг, мы тебя приговорили к расстрелу. Ну, везут, потом такой приличный кейс. Открывает, ну, говорит, вот твои деньги, вот паспорт, можешь посмотреть. Открываю паспорт, мои фотографии, все, гражданин Канады. Я говорю, нет, ребята, везите в Кишлак. И поднимаю голову, вижу красное знамя, посольство. Подъезжают к посольству, ворота посольства открылись, их туда-навовнутрь не пустили, наши вышли сотрудники, меня забрали, покормили, вот. На следующий день, говорит Александр Владимирович, будем проводить обмен. И обменяли меня полковника ЦРУ. Его привезли из Союза. Здесь его отловили в Москве. Вот, и меня. И состоялся обмен. У меня сохранились даже фотографии. Потом у меня документов уже нет никаких. Выписали разрешение на пересечение границы. И сначала спрятали в аэропорту там, в Пешаваре. Вот. Самолет взлетел. А ночью... Завели в самолет. Вот самолет взлетел, зашла в стюрнец, можете выходить. Ну и смотрю, держит в руках такой фужер водки. Говорит, будете? говорю, конечно, буду. Ну, выпил и уснул. Вот. Ну так, и все вкратце. Вот Ничего особенного, конечно. Но... Ну смотрите, итог. Сломанная спина, первая война Рудского в Афганистане. Потом возвращение. Но опять же, понимаешь, сломана смена. Я бы мог бы обойтись без этого. Вот. Но была поставлена задача, проводилась совместная да операция про а, про а, афганской понимаю. армии и нашей. Я все Вы жалеете? Избили вы пять, жалеете, сейчас что расскажу. Вы Избили пять вертолетов с десантом на борту афганских, потому что ПВО не было, так сказать, проведена разведка. И командующий ставит задачу вызвать огонь на себя, повесили, соответственно, сверху разведчик на большой высоте, чтобы сфотографировать систему ПВО. Ну вот и словил Стингер. Вы жалеете, что жизнь, молодость ушла ну, на не, все нет, эти... Нет, я не жалею. Ну, вы видите, я жив-здоров. Ну, мы ушли из Афганистана. Да, да. Война как Д бы... Дело в том, что, понимаете, каждый по-разному относится к присяге, присягая наверное верное служение своей родине советскому народу. Почему я в лобовую столкнулся с Ельцином, когда вы знаете, что делали со страной? Ну, как можно нарушить присягу? Как? Родина приказала, вперед, вперед. Какие могут быть разговоры? А тем более, после того, как ты принял присягу и видишь, что твою Родину уничтожают, но это уже враги. И с ними надо бороться. Хорошо. Вот сегодняшняя армия. Присяга так присяга. Все принимают присягу. И Сердюков принимал присягу. И заместители министра у нас есть, молодые Суров-то ведь позже получил генералы, чем некоторые наши генералы армии, и заместители министра, там даже женщины есть, и прочее, и прочее. Вот наша армия сегодня. Присяга, присяга, присяга. Но то была присяга, сегодня другая присяга. Я не прав. Какая-то другая, почему, я не знаю. Какая-то другая Россия. той России нет тех людей, нет. Сейчас другие, вроде как русские люди, но другие. Вы помогут. понимаете, в чем дело. Я принимал присягу перед советским народом. Советским народом. Который победил в Великой Отечественной войне. Отстоял свою родину. Меня воспитывал кадровый офицер который закончил танковое училище. Отец. Да, отец. В 1940 году до войны прошел всю войну, от звонка до звонка. Шесть боевых орденов. Вы видели капитана с шестью боевыми орденами? Три ордена отечественной войны, три ордена красной звезды. И вот он меня воспитывал. Я рос в гарнизонах военных. Он мне служил. Вот, пока не попал под хрущевский разгон, когда резали танки, самолеты ракеты вперед, а остальное все порезать. И, соответственно, тоже был уволен из вооруженных сил. Мы прошли совершенно другую школу воспитания. Мы совершенно по-другому учились в общеобразовательной школе. Мы совершенно по-другому учились в военном училище. Я еще застал офицеров, летчиков, которые были участниками Великой Отечественной войны. Понимаете? Вот. Какой может быть человек после вот этой школы, школы советского человека? Таким, как я и был, а по-другому нельзя. А сегодня все это трансформировалось. Сегодня самая страшная потеряна честь, совесть, достоинство. Преобладает сегодня безразличие к происходящему. Понимаете? Поэтому это уже все, все по-другому. В 93 году человек, которого я бесконечно уважаю, и вот... которого давно знаю, Антон Сергеевич Куликов, отправил Героя Советского Союза Рудского в тюрьму. Дудаев тоже имел два ордена, как мы знаем. А Руслан Аушев Герой Советского Союза. При этом стойкий слух, что дудаевцы лечились в лагерях в Ингушетии. Его никто этот слух не опроверг. В итоге вы, Герой Афганской войны, Аушев, Рудской. Дудаев вроде как тоже участвовал, да, в той войне что-то там летал куда-то. Нет, это дальняя авиация. Дальняя. Не... Ну, хорошо, летал да. мимо, но в другие точки летал, но уже два уровня боевые получил и стал порторгом дивизии, на минуточку, Дудаев. В итоге, Дудаев, ладно, отдельная история, но вы, Аушев, не только вы, пошли куда? В тюрьму, как и нынешний главком космических войск. а Аушев будучи... не сидел в тюрьме. Аушев не сидел, но мог сесть в любую секунду из офшорной зоны и так далее, но Аушев был на той стороне, не на вашей. Я не говорю про Макашова, там совсем другие люди. А да. вот видишь, вот, ты не знаешь. Mm -hmm. Дело в том, что когда нас обложили в Верховном Совете, в Белом доме в 93-е, ну как его называют, Белый дом, Аушев приходил, mm -hmm. прошел через все эти кордоны. Вот. Приходили они вместе с главой, или тогда назывался не глава, а президент Калмыкии с Керсаном и Люмжиновым. Они двоем приходили. Ну вот чем закончилось да. все. Принесли покушать, принесли да. белье переодеться, потому что не выйти, не пройти и все прочее. Потом, когда я сидел в Лефорте... Громов а вот... тоже приходил, Борис? Да, сейчас. А, вот. Просто... вот еще один герой который по ту сторону баррикад оказался. Вот. Начальник вашей да, армии. Да, потом приходил э, Руслан ко мне в Лефортово э, на день вывода войск из Афганистана. С этим закусить. Я был удивлен, как он пробился. Поэтому про Руслана лучше А немного. я не говорю плохо, мне я говорю по, о том, что жизнь. О нем говорит плохо. А я, я не его, пытаюсь сказать плохо. Я, я, его, я его уважаю глубоко. А о другом речь. Жизнь вас разделила. Звезду разведили. героя Руслан получил в бою. А те, кто получили эту звезду, находясь в теплом помещении командного пункта, я их не считаю героями. Понимаю. Почему? Потому что есть статут любой награды да, за проявленное мужество и героизм. Какое мужество и героизм можно проявить на командном пункте? Не знаю. У меня разные впечатления. Я не хочу ни о ком плохо говорить по этому поводу, но вот Руслан это... Но маршал Жуков не каждый день покидал командный пункт. Ну, маршал Жуков, он и на передовой, извините, не раз был. Был. Да, Было. и снаряды взрывались рядом, и мины взрывались рядом. Не надо жуков с кем-то путать, понимаете? Это разные люди, разные ситуации. А сегодня э, вот это звание вообще раздают, даже диву дается. Но ну как можно до этого додуматься и так унизить эту награду, понимаете? Как можно до этого додуматься и унизить эту награду? Но Ротенберг, героя труда России. И, вот ну, строят, как ну, там говорят, гостиницу в Геленджике. Ну, ну, это, это герои капитали... капиталистического труда и герои социалистического труда. Это тоже разные люди. Сегодня это вот Герой Вы тоскуете по той стране, по а? Советскому Союзу? Конечно, тоскую. Конечно, тоскую. Почему? Потому что даже вот если мы возьмем тему армия, мы гордились, что мы служим в армии, и это было престижно во всех отношениях: воинские звания, ордена, заработная плата. Пенсия, форма, форма, люди уважение да, на улице пенсии и все прочее. Да. А сейчас, ну вот, понимаете, стыдно даже это слово применить. Из армии сделали галочку. Я потом по ходу могу говорить. Я вот, чтобы цифры не выдумывать, я вам какие оклады у нас сегодня у военнослужащих, да, по должности и какая выплата за воинское звание. А какие оклады? У вас квадратные какая? глаза будут просто. Сейчас вот, Очень сейчас справочку даже сделал специально. Чтобы потом меня не обвинили в том, что я что-то выдумывал. да? Вот, смотрите. Командир взвода, да? оклад. Кстати, хочу сделать ремарку, чтобы гражданское население, которое будет смотреть нас, понимало, что такое военный. У Военного ничего нет, кроме личного состава, боевой техники и ответственности. И еще рабочий день, ненормированный. 16-18 часов каждый день и никаких выходных тоже нет. И вот в этих условиях командир взвода получает 22 346 рублей. Это его оклад. Теперь возьмем командира полка. Чем он отличается от командира взвода? 29 609 рублей. Полк. Это уже 3000 подчиненных. Боевая техника. Адреса. На 7 тысяч больше, чем у командира взвода. На сколько? На 7 тысяч. На 7 тысяч. Пошли дальше. Командир дивизии. Представляете, что какая-то дивизия. Это три полка. Дальше части, батальоны, обеспечения и все прочее. прочее Это где-то порядка 12 тысяч человек в подчинении. 12 тысяч. И представьте, сколько боевой техники. Так вот у него должностной оклад у командира дивизии 34 тысячи 77 рублей. Но еще же за звание платится. Сейчас, сейчас придем и к этому. Командующий армии, посмотрите, как командующий армии, да, это минимум три дивизии, да? и вот это уже оперативно-стратегическая группа, да, армия, вот у него должностной оклад 41 тысяча 340 рублей, а теперь звания пошли, лейтенант 11 тысяч 174 рубля, воинское звание лейтенант, а вот полковник 14 тысяч 526 рублей. Генерал-майор 22 346 рублей, и генерал армии, чтобы было понятно, 30 166 рублей за воинское звание. Вот это престиж, это вы знаете, иначе чем как хамством со стороны правительства, руководства, со стороны парламента, назвать нельзя. Хамство, откровенное и наглое хамство. Понимаете? Так нельзя относиться к тем, кто предназначен для того, чтобы защитить родину, защитить страну, защитить народ. Но это что это за оклады и что это за выплаты за воинское звание? Это просто издевательство. Понимаете? О каком престиже можно быть речь? А теперь другое посмотрим. Что вы думаете у них у всех квартиры есть? У 40% минимум Офицеров квартир нет. Ну, трескотня по поводу выделения квартиры идет до сей поры. У них нет квартир. Он снимает жилье. И если он подписал договор с владельцем жилья, и на основании этого договора идет компенсация, да? А если владелец жилья не хочет договор подписывать, значит, никакой компенсации. Дальше пошли. Ну, у гражданского человека есть возможность где-то приработать. Да, и как, какую-то еще копейку получить А ему где можно приработать? Нигде У гражданского жена может куда-то устроиться на работу А куда устроиться на работу жене офицера В гарнизоне Куда? Никуда И вот сегодня я смотрел в интернете Все, лейтенанты, старшие лейтенанты Пошли писать рапорта И контрактники Об увольнении из вооруженных сил Потому что на эти деньги прожить просто невозможно просто невозможно. И ребята молодые, симпатичные ребята, закончили приличные вузы, например, военно-медицинскую академию имени херова лейтенанта пишут рапорт, прошу меня уволить. И готовы даже выплатить э, как бы штрафные санкции за то, что он уходит, нарушая контракт. Потому что так нельзя к армии относиться, вы понимаете? А как нельзя. такое может быть? Я вот странный, глупый, В советское глупый. время да, вот, именно. Вот, такое, вот такое вот было просто недопустимо, просто недопустимо. Вот берем я, лейтенант Рудской, летчик-инструктор. Я после, кто заканчивал с отличием училища, дорога в летчики-инструктора. Я все время себе думал, какой же дурак, вот, а так бы попала в боевую часть. А тут пришлось из летчиков-инструкторов поступать в командную академию, которую Сердюков уничтожил, да, вот чтобы закончить ее с отличием и выбрать место службы, то есть попасть в боевую часть. А так бы я там и остался, да. Вот я получал 220 рублей. Инженер получал 120 рублей, я имею в виду гражданский. Учительница 90, 80, 100 рублей лейтенант, да? Я билет не выкидывал, как некоторые это делали, вот. я его сохранил. Вот у меня там 900 рублей, последняя зарплата. 900 рублей. Три зарплаты и машины. Ну а что сегодня получает полковник? Ну, я генерал, да? А что сегодня генерал получает? Вот комдив. 34 должностной оклад и соответственно за воинское звание генерал-майор 22 тысячи рублей. И тогда доллар стоил 67 копеек. Да они не нужны. Они а 75 рублей. Они не нужны. Понимаете? Вот, вот понимаете, что касается квартиры. Ну, по крайней мере, служебную квартиру вот все получали. Я закончил училище, мне дали служебную квартиру. Я был холостяк, мне однокомнатную квартиру дали. Женился, мне дали двухкомнатную квартиру в военном гарнизоне. А после разгрома оперативно-стратегической группировки наших войск в Европе, куда вывели 756 тысяч офицеров, Чистое поле. солдат и 185 тысяч семей военнослужащих. Чистое поле. Чистое поле. Ну, можно сравнивать заботу тогда и заботу потом в период Великой Перестройки? Но нам сегодня говорят, что у нас одна из лучших армий мира, да ну, отчем, ну, ну, Андрей Викторович, я всегда, знаешь, шутку говорю. Вот на заборе тоже написано, да? Подходишь, трогаешь, не соответствует действительности. Так и это. Какая лучшая в мире? По сравнению с кем? Америкой. Давайте посмотрим зарплату американских офицеров. И посмотрим зарплату наших офицеров. Делаем Посмотрим, в каком в состоянии боевая техника... И уровень подготовки у них и у нас. Ведь дело в том, что э, вот эта Сердюковщина до 2012 года практически основательно уничтожила вооруженные силы. Практически основательно уничтожила. Если Горбачев вместе с Язовым Уничтожили оперативно-стратегическую группировку. Это группа советских войск Германии. Да. Дальше центральная группа войск – это Чесловакия, Северная группа войск – это Польша. Южная группа войск – это Венгрия. Да? Ну, давайте посмотрим на боевую технику. 6 танков в этой оперативно-стратегической группировке. 6 танков бронированных машин, БМП, БМ, БМД, БТР и прочее, прочее 12600 единиц, артсистем 500 единиц, самолеты-вертолетов более 2000, вы представляете, что группировка? Только одних материально-технических ресурсов на складах, которые пустили на разграбление, да? Более миллиона тонн. А аэродромов военных в Германии сколько Более было? миллиона тонн. У нас что, 12 что Ну, ну где-то около, сейчас скажу, порядка 24 аэродромов. Ведь, понимаете, э, Горбачев в 1985 стал генсеком, правильно, да? До 90 -го года 5 лет перестройки, вот этой всей болтовни, демагогии. В конечном итоге мы потеряли... Э, Уважительное отношение к себе во всем мире, в том числе и в Европе, да? Мы потеряли эти позиции. Да, может быть, действительно сложилась обстановка, что надо было выводить войска. Но ведь можно было потребовать: постройте нам такие же гарнизоны, такие же гарнизоны, конечно, такие же аэродромы, конечно, и квартиры. Да, и квартиры, разумеется. И по мере готовности этих гарнизонов мы будем выводить войска. Можно было это сделать. Можно. Ведь никто никогда не считал, сколько мы затратили денег на строительство аэродромов, гарнизонов, складов. 30 миллиардов милищ, евро в Германии да, все это Боевой техники и все прочее. прочее, Каких миллиардов? Вот если посчитать, сколько стоила вот эта оперативно-стратегическая группировка, это будет несколько триллионов долларов, если в долларах. Несколько триллионов. Не миллиардов, а триллионов. Понимаете? И вот это все скомкать и пустить под нож. Мало того, Горбачеву показалось, что этого мало. В 90-м году подписывают договор о сокращении обычных вооружений. И опять пошла рубка. Никто не считает, сколько стоит эта техника. Боевая техника, да? Дальше. Потом вид, у нас же еще есть стратегические войска, да? СН... Подписывают СНВ-1. И что мы получаем от этого СНВ-1? Пенальти в девятку от американцев, да? Повеселился Горбачев, уничтожил оперативно стратегическую группировку. Пальму первенства получает Ельцин, и этот начинает уничтожать вооруженные силы. Северо-западная группировка наших войск, оперативная, это Латвия, Литва, Эстония. 65 тысяч солдат и офицеров за борт. семей где-то порядка 35 тысяч за борт, без квартир. половиной тысячи танков. Полторы тысячи вертолетов-самолетов, артиллерийские системы, и все это пошло-пошло. Это и через шесть месяцев после СНВ-1 Ельцин подписывает СНВ-2. Ну, тоже ему показалось, маловато уничтожили стратегических ракет и мало уничтожили шахт. А кто считал, сколько стоят шахты? А кто считал шахты, где находится стратегическая ракета? А кто считал, сколько стоят стратегические ракеты? Понимаете? Никто не считал. Не считал. Вы знаете, вот Александр Третий, миротворец, да, его так в истории называют, э, сформулировал свое отношение к армии 135 лет назад. Да, вот дословно. Во всем свете у нас только два верных союзника. Армия и флот. Армия и флот. Все остальные при первой возможности сами ополчаться против нас. И что требовал от всех Александр Третий? Меня не интересуют военные коалиции. Меня интересует одно. Благополучие 137 миллионов моих подданных. Поэтому ни в каких коалициях, а тем более военных, мы не участвуем. Но великое это оружие. А действительно Понимаете? Появится. Вот пример. да? А теперь вот то, что вот наше участие где только можно. Ну, вот берем... Александра Первого освобождает Европу от нашествия Наполеона. Европа сказала России спасибо? Нет. Великая Отечественная война. Мы освобождаем Европу и мир от коричневой чумы фашизма. Нам сказали спасибо. Вон они говорят, кувалдами разбивают могилы наших солдат и офицеров. И памятники. Уничтожают памятники. Вот оно спасибо. Дальше давай посмотрим. После войны мы создаем... Варшавский договор, оснащаем вооруженные силы Восточной Германии, Венгрии, Польши, Чехии, Германии, ГДР, да? оснащаем боевой техникой, комплектуем армии. Вы думаете, за их деньги? Нет, за наши. Строим им гарнизоны за наши деньги. Да? И что, спасибо? Дальше создали экономический союз, экономическая взаимопомощи СЭФ, да. И вот по одной трубе идет, идут потоком деньги, технологии, сырье, энергетические ресурсы, а по другой трубе назад фекалии. И вот этот омерзительный запах, все усиливается, усиливается, усиливается. Мы, по сути дела, Создали промышленность, сельское хозяйство Восточной Европы. Ну и где спасибо? И кто там сегодня? Войска НАТО. Поэтому надо помнить, сказанное Александром Третьим 135 лет назад. Что будет дальше? У нас есть, дальше, у нас есть своя страна, у нас есть свой народ. Вот что нас ждет, она... наш Ведь народ. вот смотри, вот, опять же, вот, я склонен к тому, чтобы это все считать. Вот сегодня ветераны войны, Великой Отечественной, до сих пор еще в очередь на получение квартир. А если бы мы не содержали Совет экономической взаимопомощи, не содержали этот Варшавский договор, да? не уничтожили бы оперативно-стратегическую группировку войск, а просто вывели на свою территорию, а те до этого нам построили все эти гарнизоны, у нас бы давно бы все были бы с квартирами. Мы же тратим сумасшедшие деньги. Вот... Не получив там нигде спасибо, а вместо спасибо откровенное наглое хамство, аморальное хамство, когда бьют кувалдами могилы солдат и офицеров, уничтожает память. Залезли в Сирию. Вы что думаете, там скажут нам спасибо, в конце концов? Нет. Только по 2019 году мы там потеряли 108 солдат и офицеров. Во имя чего? И тратили где-то более 5 миллиардов долларов. Во имя чего? А вот за эти миллиарды долларов можно было построить квартиры бесквартирным офицерам нашей сегодняшней армии. Понимаете? Что нас будет? Вот, вот вот к чему беда. готовиться? Вот я все это понимаю да многое. Что дальше? Да вы через год, вы, через два часа. Да вы пять понимаете, лет. мы заигрались в либерализм. Вот, кстати, тот же Александр Третий в 1881 году заступил направление России и тут же поставил крест на либеральных реформах, которые его отца, Александра III привели к тому, что его просто убили. Александра II. Да. да. Понимаете, дело в том, что Александра II. Поэтому либерализм для нас неприемлем. Почему? А вот они итоги. Ведь, посмотрите, парадокс, да? Самая богатая страна в мире энергетическими, сырьевыми, да всеми практически природными ресурсами. Самая богатая в мире. Да? Мы в состоянии вообще даже ни одного зернышка где-то покупать, а на сегодняшний день 60% продовольствия поставляется извне. Да? У нас все есть, но при этом 20 миллионов населения, а если точнее, то 25 миллионов населения живет за чертой бедностью. Четверть населения, да? И никаких перспектив. Посмотрите на пенсии, посмотрите на зарплаты. Парадокс. Вот сегодняшняя власть создала прослойку в стране. 1%, даже 1% нет. Ну да, 1%, где-то 135 миллиардеров. А толку-то от этого для страны? Вот вы можете мне сказать, какой толк от наличия 135 миллиардеров? Что от этого получает страна? Но что от этого получает страна? Вот когда это была безумная приватизация, я Ростой Ельцину говорил, Борис Николаевич, базовые отрасли экономики нельзя приватизировать, за счет чего будет жить народ. Не волнуйся, Александр Владимирович. Налоги, модернизация производств, увеличение объемов производства, ну вот и что. Сегодня в России ни одного станкостроительного завода, все уничтожены. Путин любит говорить о развитии сельского хозяйства. У нас один тракторный завод остался, остальные все уничтожены. Что дальше будет? Пересмысление необходимо, не перестройка, а переосмысление, кто мы и зачем мы на этой земле живем. Вот сегодня смотрел территория опережающего развития. Я думаю, нам надо будет отдельно на эту тему поговорить. Тоже в России? Да, практически 60%, 60 Сибири, земли Дальнего Востока, Отдаются под эти торы, где иностранцы формируют свои органы власти, имеют право восселять местное население, не считаясь со собственностью, эксплуатировать природные ресурсы, как им заблагорасуется. Это что такое? Это что такое? Вот думают, думают они, что есть дети, есть внуки, будут правнуки, и что им достанется? Что там будет на этой территории после всего этого? Кто додумался до этого? Ну, кто, кто додумался в Красноярске алюминиевый завод территорию очертить и вот эту территорию завода сделать свободной экономической зоной? А завод принадлежит американцам, где Рибаска продал американцам. Теперь американцы налоги не будут платить ни в федеральный, ни ну, в Завод Сбербанк да, принадлежит, да, там двое да, американцев да, с этой Да, кто об этом <къех> думает? Ну, кто-нибудь в конце концов будет думать? Ведь посмотрите, что, ну, у нас вообще парадоксальные вещи происходят. Ну, при всем уважении к Сердюкову? да, закончил э, торговый институт, специализация в маркетинг мебели, да, его ставят на Министерство обороны с целью эффективного использования бюджетных средств на оборону. Он что-нибудь в этом соображает? Абсолютно ничего. Ну, теперь ты понятно. Понимаете, дупель пусто, да? В феврале 2007 года министр обороны. Показалось ему мало должностей, да. Он еще и председатель совета директоров Химпрома параллельно. И председатель наблюдательного совета Рособоронэкспорт. Три должности сразу. Потом, когда закончится быстро, так сказать, уголовное дело за три месяца, амнистия, все-таки герой России. Замужество и героизм проявлены при уничтожении вооруженных сил. Я ему никогда в жизни не прощу. Он уничтожил военно-воздушную командную академию, уничтожил Академию э, Инженерную Академию имени Жуковского на Ленинградском проспекте. А знаете, зачем он это делал? А там здание, здание, а там территории в центре Москвы, уничтожил Академию имени Петра Великого, а раньше называлась имени Дзержинского, РВСН в Китай городе. И не получилось, потому что не учел, понимаешь, что эти здания построены в 18 веке и находятся под охраной ЮНЕСКО. А сегодня там ничего, там сегодня потолки, здания медленно-медленно погибают. Зачем он это делал? А? Зачем он, театр за, российской армии да, быть Зачем он вступил в должность, снимает с должности 6 командующих военных округов? Расформировывают округа и лепит 4 вместо них. Понимаете? Вообще не соображая в оперативном, стратегическом э, плане. Вообще не соображая, да? Из трех главнокомандующих э, видами вооруженных сил увольняет трех. из трех э, командующих родами вооруженных сил увольняет трех. Всех под нож. У него такой был начальник генерального штаба, Коля Макаров тоже получил герой России, проявил мужество и героизм при уничтожении вооруженных сил. И дальше что делают? Рубят армии все, корпуса, дивизии, полки, в авиации то же самое, ну, создают авиационные базы, потом эскадрильи. Ну, ну, понимаете, вот это все, все было порублено, а ведь это в каждом полку, дивизии, армии, офицеры – это судьба, это жизнь людей. И всех вот, понимаешь, на улицу, без пенсии, без квартиры. Кто дослужился до пенсии, хоть пенсию какую-то получил. И это у нас все считается нормальным. При этом у нас есть парламент, да, Дума. При этом у нас есть Совет Федерации. И никто ничего не говорит по этому поводу, что творится. Понимаете? Никто ничего не говорит. Вот пришло ему в голову, ударило сократить в вооруженных силах 150 тысяч офицеров. 150 тысяч офицеров на улицу. Кто дал право это делать? Кто дал право это делать? А потом ему возбуждает уголовное дело по статье «Халатность». Ну, нанесен ущерб 56 миллионов рублей. Ну, вы, вы меня извините, это же все можно посчитать, какой ущерб нанесен стране. Шойгу, когда при всем уважении к Шойгу, и можно к нему по-разному относиться, Но ну, ему досталась не армия, а умирающее ополчение, не способное ни на что. Я вам напомню, 2008 год, принуждение Грузии к миру, помните, да? За 4 дня этой операции погибает 74 человека. В Сирии за 5 лет погибает 108 человек. 4 дня 74, за 5 лет 108. А 108? За 4 дня сбивает Ту-22. Ну, это огромный стратегический бомбардировщик сверзуковой, но ну, это разведсамолет. Сбивает 3 Су-25-х. В Сирии за пять лет сбили 8 самолетов, здесь за четыре дня 4. да? И НТВ показывает Сердюкова, ставит задачу, карту держит кверху ногами, потому что он, он не соображает, понимаете, человек совершенно. И что? Герои, герой России. И вместе с ним Макаров, тоже герой России. Это что такое? Это позорище. Вот как раз, вот это принуждение Грузии к миру как раз характеризует состояние боевой подготовки в вооруженных силах России. Чья это заслуга? Ну, я уже говорил, начальник Генерального штаба и министр обороны. И вот в Шойгу досталось это ополчение. И восемь лет, лет пытается восстановить боевой потенциал. Я вам помните, говорил, в группе, в оперативно-стратегической ударной группировке у нас было 70 тысяч танков, только в этой группировке, да? 2000 танков было в северо-западной группировке, в Прибалтике, да? А сегодня у нас 2700 или 2800 танков всего в вооруженных силах. Всего. Понимаете? Мы все время вот что-то вот авось какой-то, понимаете. Ведь во всем должна быть элементарная логика. Вот уничтожить большого ума не надо. Вот этот идиотский большевистский принцип, да, основания. а затем он у всех у них. У Чубайса вот гвоздь бить, крышку гроба коммунизма, приватизация, основания, все развалим, понимаете. Ну, эти орлы пришли, вообще ничего не соображая, и вот смотришь на это все и думаешь, ну, в конце-то концов, может быть, хватит уже. А тут как-то листал, дома, а где же Сердюков? О, он, оказывается, еще и авиационным инженером стал. Министр гражданской авиации, фактически. Да, понимаешь? Кто-кто? Министр гражданской авиации. Уже? Ну, фактически, да. Нет, у него была корпор корпорация «Вертолеты России» все, все, все и дело. авиационные двигатели, двигатели строения. Я не говорю, это уровень по-старому да, да, очень высокий. Понимаете? Теперь он занимается гражданской да, авиацией, да, строит да. там А вообще, что он человек Просто понимает в этом? Понимаешь, это то же самое. Вот и у нас театральный критик, да? Ну, я ходил в театр и не раз, и мне очень нравится. Но я же не могу тебя учить, каким образом критиковать сценарий вы или, или Путину, постановку. Вы из... Но это же дурость, вы понимаешь? ты будешь смотреть на меня и скажешь, ну, так, вслух, может быть, не скажешь из уважения, а сам подсознает, скажешь, ну и придурок же ты, Вы или, говорили Путину, что, что из 10 министров 10 непрофессионалов. А? Вы Путину это говорили? А что ему говорить, он что, не знает, что ли? Он что, не знает, ну как можно министру руководить промышленностью по образованию социолог? Ты же, ну понимаешь, это никак в голове не укладывается. Когда человек в руках, кроме авторучки, ложки, ну и еще кое-чего, больше ничего не держал, да? Ну что с него можно спросить? Что можно спросить? И вот если бы у нас не было людей, способных управлять экономикой страны, а они у нас есть, пожалуйста, Сергей Глазьев. Миша Хазин. Ну, еще десятки наберутся таких специалистов. Это специалисты. Они вот эта вот бригада непонятно кого, понимаете? И посмотри, что они делают. Выдумывают какие-то... Зак... А закон о лицензиях на сбор грибов, ягод, я уже как-то говорил лицензия на, на рыбалку, они отмени, а? отменили на налог, налог отменили уже отменили, отменили. да? Отменили. А стыдно, отменили. наверное, стало? Конечно, понимаешь? На грибы вот это налог. Понимаешь? ну просто какой-то идиотизм, идиотизм. Вот сегодня, ну накануне был скандал по реальной цене на продукты питания, почему такие цены, почему они растут, вот почему, почему, а что, почему. Ну, а где у вас закон, определяющий заданную рентабельность торговой сети, где можно делать, допустим, наценку не более 20-30%, а делают наценку 100-150, 200-200%. Дальше. Вот сегодня модная тема – индексация. да? И вот тоже скандал, значит, взяли перенесли индексацию пенсии военнослужащим аж на октябрь 2021 года. А давайте посмотрим на предыдущую индексацию. Вот индексация приравнивается к инфляции, да? Ну и смотрим, пенсия, да? Прошла индексация, плюс какой? 340 рублей, 220, 650 рублей, 730 рублей. Это что за индексация? Это что за индексация? Дальше. Звонит мне мой бывший подчиненный. Ну, он рано ушел из армии. 890 боевых вылетов. Афганистан и Чечня. Подполковник. Говорит, Александр Владимирович, мне прибавили за бо... участие в боевых действиях в пенсии 145 рублей 36 копеек. Это вот, вы понимаете, вот, э... полтора доллара. Нет, ну вот просто, ну вот насколько надо быть свиньей, хамом, чтобы вот такое делать. А? Насколько надо быть? И вы думаете, от той карты МВД такая же ситуация? Такая же ситуация. Индексация 300 рублей плюс, 260, 450, 340. Но это просто унижение. Просто унижение людей. По-хорошему сегодня. Надо было в 2021 году сделать индексацию на минимум 20-25%, плюс к пенсиям. А кто, почему не делает индексацию заработной платы военнослужащих, офицеров, генералов, прапорщиков, мичманов? Почему не делают индексацию заработной платы? Ведь цены на продукты питания растут, на сферу услуг растут, а заработная плата не увеличивается. Значит, им тоже надо индексировать. Ну, почему такое безответственное отношение к людям? Погибает офицер, получил страховую, семья получила страховку, а дальше что? Как детей воспитывать? А почему дети и жена не должны получать до совершеннолетия ту зарплату, которую получал офицер? Ну, почему? При такой картине. И понимаете? Людей умных а потому что, Ну, а потому что вот у нас вот такой специфический народ. Нет, ну, посмотрите, вы в 93 ну, посмотрите году... что он избирал, Почему понимаете? вы в третьем году проиграли Ельцин? Ведь все уже а, было понятно, куда катимся уже в 93 вы знаете, году после Гайдара. Вы знаете, вот какой бы ты ни был честный человек и говорил правду, всегда найдется негодяй, который будет нагло врать, и люди ему будут верить. Понимаете? Вот 1993 год. Значит, До этих событий, смотрим, положение дел в вооруженных силах, боевой подготовки нет. Боевая техника не обслуживается, заработную плату не платят, скудный паек продуктов питания, это вот перед событиями 93 -го года. Да. Вице-президент со всеми попереругался, в том числе и с министром обороны, подталкиваю, говорю, Паша, пошли к Ельцину, ну так нельзя полгода не платить зарплату. Офицеры вон разгружают вагоны. А работают, он боялся Ельцина. Работают так, вот, понимаешь, сходи один. Я говорю, пошли, ты же министр обороны, пойдем. И вот ты понимаешь, правдами, неправдами что-то удавалось сделать. Ну что делает тут вот эта команда негодяев? Ставят снайперов на крышах и отстреливают военнослужащих, сотрудников милиции. А по телевидению круглые сутки крутят и говорят, это снайпера... Крыжаков и... ставят, да, как вы думаете? Да, да. Это Марк Дейч, я потом Марк да, раскрыл. Марк раскопал. Да. Крыжаков, так сказать, их встречал, этих снайперов. Потом они в Софренской бригаде из, получили... из Израиля или из Венгрии. Да, да, да. Получили снайперские винтовки. Один в один потом повторили это все в Киеве на Крещатике. Один в один. Нравильно. Отстреливают, а по телевидению круглые сутки крутят, что это вот снайпера Рудского и Верховного Совета. А перед этим, что мне сделали? Подделали подписи, открыли счета какие-то там, у меня кажется, 180 миллионов долларов в, шуте, Рудского, да, в Швейцарском Рудского, банке, да. траст на управление траст, траст, имуществом да. и опять по телевидению круглые сутки. Да? Ну вот смотрит командир дивизии, смотрит командующий армии, смотрит командир полка, смотрит командир роты и что думает? Вот скуривался, сука, да, а еще герой Советского Союза и все прочее. И в третьем году нас не поддержали. Кто сделал акцент на расстреле Верховного СССР? Софринская со... бригада Са... могла да. выйти или еще кто-то? Вы кого-то да... ждали? Кто был предатель? Сейчас делают да ну, ну, предатель Какие так, соединения вы приносят телеграмму от Лебедя Александра Ивановича, но он пишет, Саня, держись, мне два дня ходу, и я в Москве. Экоку, да? Кто только не клялся и не божился, мы подняли. А кто еще клялся? Ну, зашел ко мне Громов. Борис Да, это было 22 го Ваш командующий сорговой армии в Ну да, он помнит то, что я ему пошел навстречу. После ГКЧП его выкинули за борт. Я убедил Ельцина, назначить его заместителем министра обороны. За что Паша мне потом не раз не лестно так сказать, по-дружески, зачем ты это сделал, и все прочее, прочее. Говорит, Александр Владимирович, я сейчас поговорю с людьми, придут вам на помощь. И тоже без вести пропал. И вот кто бы ни клялся, не божился, никто, по сути дела, не поддержал. Почему? Это трусость. Это да, что это? да. Что? И что потом, это? да, после этого, после этого, э, я же откровенно сказал и обозначил, и вот она, итог сегодняшнего дня чем все это закончится в конце концов. Вот, получите, понимаешь? И сегодня меня на улице встречают люди, и говорят, Александр Владимирович, ну что ж вы не добили эту тему, надо было вот выйти в эфир. А как выйти в эфир? Каким образом, если даже электричество отключено? Ну как выйти, понимаешь? И вот население страны обработали, ну круглые сутки крутили с 21 сентября по 4 октября. Возьми архивные съемки на площади перед Останкино. Посмотри, откуда они додумались. Откуда Дебилы. стреляли? Просерами стреляли откуда? из зданий по из людям. Ста... Из Ну, снизу с площади никто не стрелял даже по зданию. Из Останкина. Так кто кого убивал? Стоит БТР из КПВТ крупнокалиберного пулемета. Лупят по людям, которые находятся на площади перед Останкино. А пришли зачем? Требуют в соответствии с законом дать возможность выступить по телевидению. Потому что кем нас, там, стране, да. кто нас кем только не представлял. И вот когда сегодня вот это все разгорается, вот это возмущение начинает бить палками. Я тут одному э, росгвардейцу объяснял, аж целому капитану. Я говорю, слушай, Коля, у тебя мама есть? Он говорит, есть. Отец есть? Есть. Кто они? Пенсионеры. Я говорю, какую пенсию получает твоя мама? 8 тысяч. 8 80 копейки, 8,200. Я говорю, отец сколько получает? Отец чуть больше, 9,600. Я говорю, вот эти люди вышли не за Навального, а вышли за твою мать и за твоего отца. А твои подчиненные бьют резиновой палкой, в которой металлический трос отбивает все молодому человеку. Что мама осталось с пенсии да. 8, а у папы 9,600. Да. Я говорю, за это вы бьете, ребята. Что сказал капитан? Да ты понимаешь, Александр Владимирович, ты же понимаешь, что такое приказ. Я говорю, обожди. В 37-м приказ, приказ, приказ. Да, относительно врага не обсуждается. А вот эти люди, это что, враги, твои соотечественники. Есть закон, позволяющий бить безжалостно людей. Нет закона. Но в соответствии с Конституцией каждый гражданин имеет право на самооборону. Вы что хотите, чтобы люди взяли тоже что-то в руки и организовали самооборону? Я говорю, вы же понимаете, чем это все закончится. И ты видишь, вот сейчас взяли 9 или 10 генералов уволились, я, честно говоря, толком не знаю, почему они уволились из Росгвардии. Пошли увольняться офицеры из Росгвардии. Но людям же тоже надо объяснять, вы бьете своих соотечественников. Закона нет, позволяющего это делать. Зачем вы их бьете? У них в руках ничего нет. Они пришли не согласны с этой нищенской заработной платой. Они не согласны с тем, что офицеры не имеют квартир. Что офицеры получают убогую жалование. То, что сегодня невозможно устроиться, нормально работать. Молодые люди заканчивают высшее учебное заведение и на улицу. Никуда не устроиться. Давай вспомним советское время. заканчиваешь институт, получаешь направление. Правильно? Сегодня куда они направление получают? На панель? Девочки на панель, а пацаны на фарцовку или еще что-то там, понимаешь? А зачем тогда учились? И вот у меня есть и друзья, и в ранге полковников, и генералов МВД. Тоже с ними разговаривал. Я говорю, ребят, что вы делаете? Что вы делаете? Кого вы поддерживаете? Кого вы защищаете? Вот этих 135 миллиардеров, которые ограбили страну, их... Нет. Я говорю, кого защищаете? Вот этих чиновников, наглецов, понимаешь, которые вот такие вот силуанов Вообще просто вот мне хочется вот с ним вот так поговорить. Ты вообще соображай с твоей головой, что ты делаешь. Предлагай вот такое содержание военнослужащих. Мичманов, прапорщиков, офицеров. Вы что делаете? И вот сейчас пошло заигрывание. Вчера Владимир Владимирович в 62 или 64 пришло звание генерала. Да не, не на генералах держится армия. Армия держится на солдатах, мичманах, прапорщиках и офицерах. Вот на ком держится армия. Вот на ком держится армия. Не раздавать вот эти вот весюльки. Я вот, кстати, горжусь, что у меня ни одной награды российской нет. Даже значка какого-то. У меня все советские награды. В советское время, попробуй их заработать. А сейчас посмотрим, кому только не вешают. Тут как-то какому-то мальчику 21 или 23 года за выдающиеся за Певцу слуги, Юркиса. Да. За выдающиеся заслуги. Да. Медаль Ордена за заслуги перед Отечеством. Ну что вы делаете, что вы делаете, что вы делаете, Понимаете? Ну так нельзя, понимаешь, какая-то сплошная моральность, сплошная моральность. И вот ты знаешь, когда начинаешь разговаривать, не, не, меня поражает другое. Начинаешь разговаривать. Когда вы здесь вот, был, сказали? Был, был, был человек начальником полиции города Москвы, солидная должность, солидная. И зачем мне говорят? Говорит, у них вообще у всех, начиная от колокольцев и заканчивая. Вообще, Меня вообще или крыша съехала, что они делают, так же нельзя. Все-все боятся, вот я этого понять не могу. Да не надо бояться, а вы говорит, понимаете, знаю, конечно, Но... вот э, с людьми надо уметь договариваться. Да, да почему даже люди, вот, Валентина Ивановна, Сейтруцкой, да который прикинул три да. пенсии у девушки по закону государственной, когда уйдет на пенсию, значит, там за сенаторство, за вице-премьерство, за все-все эти годы. Отдельно в Питере местная пенсия, как бывшему губернатору. Как правило, но она. Она регион... наверное, успела в 55 лет оформить. Как, как... Она сейчас ее не получает, но когда уйдет с поста, а рано или поздно она покинется от Федерации, да и нет, похоже, Почему имеет право получать? У нее сегодня вот обычная пенсия базовая, 25 тысяч. Она об этом говорит. Да все сенаторы. Андрей, вот. Да я... все же молчат. Я тебе скажу вот такую вещь: вот желающим поковыряться в этой теме. Берут закон 440 да, от а 21 декабря. Берут калькулятор да, и не путают оклад, а заработную плату с денежным вознаграждением. Потому что денежного вознаграждения это секретность, выслуга. И все туда наворачивается. В итоге получается ну, серьезная цифра да, под миллион. Теперь 75% и все. Да? Но если у Собчак, супруги Собчака... Стажа нет более 10 лет. Ну и 736 с копейками переплачивали 30 тысяч. Сказали за 21 месяц вернуть. Ну тогда получается 680. Так сенатору, когда она не была, Сенатором, ей заплатили, да? Понимаешь? Понимаешь поэтому. Ну зачем врать? Понимаешь, зачем врать? Ну, и нельзя борзеть до такой степени. Ведь посмотри, какие сегодня оклады то есть заработная плата в госкорпорациях. Ну, крыша съедет от таких цифр, да? Ну что, одурели что чего вы делаете? Что вы делаете? Какая экономика может выдержать, когда полковник ФСБ украл 12 миллиардов, и из его квартиры Камаза вывозил да? Полковник МВД украл 8 миллиардов, да? Вот, дальше старший инспектор налоговой инспекции в Анапе, ну, поскромнее, 2 миллиарда, да? Депутат Госдумы Единой России 38 миллиардов смотал, да? Ну какая экономика это выдержит? Ну какая? Понимаешь, какая? Ну, вы знаете, есть ли примеры по борьбе с коррупцией? Да, есть Голден Мейер, премьер-министр Израиля. Что он сделала? Она приравняла коррупцию к измене родине. И все. Китай. Тоже приравняли коррупцию к измене Родины. Лови пульку в затылок. Ну сколько можно играться на эту тему? Ну сколько можно еще играть на эту тему? Ну. Этот фильм – видеоприложение к большому политическому порталу «Караулов Лайф». Вся правда о нашей стране.